Смотрите, пожалуйста, Аляс убрать левее или правее? Левее. Точно? А что, вам страшно, как? что ли? Точно страшно? Я -то на Алясу, а он удачи. едет с закрытыми Ой. глазами. Сейчас мы проверим, Аляс э, не готовит, где лево, где право, со вчерашнего дня? А ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну смотрим вниз. Смотрите. Любуйтесь, пожалуйста, карнизом. Кому Но очень вот страшно, это, можете смотреть высоко, высоко в горы и видеть свет, который еще сохранялся. Смотри, смотри, как высоко. Отсюда упал солдат. Советские воины. Нет, советские. Он бы прощай, Родина не кричал, если был бы немецкий. Вот немецкого соображения не знаю, не знаю, как он сказал. посудовали на так, на всякий случай полезная информация для всех сидящих в салоне автобуса. Под сидениями у вас э, установлены лежат Парашют. э, парашюты. Да, э, да, да, на всякий случай. Но хочу вас предупредить, что они китайского производства и не срабатывают при ударе о землю. Спасательных жилетов, но, к сожалению, не что ну, не до для нас еще цивилизация, пока только китайские парашюты. А вот то, что касается, почему нет спасательных жилетов, я вам сейчас расскажу и вы сделаете, я думаю, вывод, почему нет спасательных жилетов и на кого мы надеемся.